Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Скорпион на март 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что планета Марс, которая управляет вашим знаком, Целый месяц будет в очень сильном положении в знаке Козерог, И это ваш третий дом, который отвечает за коммуникацию, поездки, обучение, а также за дела, связанные с автомобилем. Поэтому в целом можно сказать, что март — это для вас будет очень подвижный месяц. Будет много встреч, знакомств. И в фокусе вашего внимания будет тема информации либо поездок. В период с 4 по 16 число Меркурий будет находиться в знаке Водолей. В ходе своего ретроградного движения он перешел в предыдущий знак и, соответственно, он будет находиться в вашем четвертом доме. В этот период времени вы можете активно решать вопросы, связанные с темой недвижимости. Также это положение может проиграться тем, что вы будете искать помещение для своего бизнеса, либо решать другие вопросы, связанные с пространством, где вы работаете. То есть это может быть смена аренды помещения. Вот такие вопросы вы можете решать. Особенно актуально эта тема будет себя проявлять вблизи 10 числа. Так как именно в этот день Меркурий будет разворачиваться в прямое движение, и он будет стационарен. Это даст фокус внимания на одной теме, которая связана именно с недвижимостью, чувством безопасности. И вот э, вы будете в этот период сконцентрированы на вот этой теме, будете ее активно решать. И уже во второй половине месяца Меркурий перейдет в ваш пятый сектор, появится... Легкость и будет идти акцент на отдых, романтику, хобби и темы творчества. В период с 1 по 3 число Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш шестой и третий сектор гороскопа, этот период может оказаться достаточно сложным в плане работы. Работы может быть слишком много, мало времени на отдых, либо это работа без вдохновения, вот какие-то машинальные действия. Это период, который быстро проходит, поэтому просто старайтесь... Не нагружать себя большим количеством задач в начале месяца. 5 числа Венера, планета любви, красоты, гармонии, переходит в сильное положение в знак Телец по 3 апреля. Это ваш седьмой дом брака, партнерства и взаимоотношений с другими людьми. Венера будет очень сильно в этот период и благоприятно влиять на ваш знак. Поэтому в целом можно считать, что вторая половина марта — это очень благоприятный период для начала любых взаимоотношений, как деловых, так и личных. Это период, когда вы будете получать выгоды от общения с другими людьми. И эти выгоды будут как материальными, так и нематериальными. Восьмое, девятое число — «Очень интересные дни с астрологической точки зрения». В эти дни Венера будет в соединении с Ураном, а Солнце — в соединении с Нептуном. Это просто уникальный случай, и эти соединения будут в вашем пятом-седьмом секторе, который отвечает за взаимоотношения. И в целом это будет очень интересное время неожиданных поворотов судьбы. Это может быть период, когда вы найдете время, для важной встречи, для отдыха. И в целом, скажем, эти дни принесут вам разнообразие эмоций и чувств и какие-то очень приятные впечатления. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем 11 доме. Полнолуние дает возможность увидеть результат и получить плоды деятельности. В целом 11 дом очень разнообразный. Он дает возможность... В принципе, довольно-таки легко получить желаемое без особых усилий и тяжелого труда. К тому же 11 дом отвечает по классике жанра за друзей, группы, коллективы, поэтому любая деятельность коллективная будет в этот период приносить вам много пользы. Это время, когда вы можете встретиться с друзьями, одноклассниками, одногруппниками, которых очень давно не видели. В этот период вы можете в целом быть склонны объединять свои усилия с другими людьми для того, чтобы быть более эффективными. Начиная с 11 по 14 число Солнце будет в аспекте к Плутону и Юпитеру, а Марс будет в аспекте к Нептуну. Тоже очень интересный период будет затронут ваш третий и пятый сектор гороскопа. Это хорошее время для тех, кто занят обучением, интеллектуальной деятельностью, вопросами поездок, автомобиля. Это хорошее время для покупки автомобиля, для таких душевных поездок куда-то, поездок, которые будут вас вдохновлять. Это хорошее время для встречи, разговоров с людьми, которые вам интересны. И также отличительной чертой этого периода будет желание проявить авторитет по отношению к кому-то, авторитет в определенных кругах, желание поделиться своими Знаниями, умениями, чтобы это оценили другие. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, Ваш шестой дом, и будет находиться Солнце в Овне месяц. И это период очень интенсивный в плане работы, выполнения обязанностей. Скорее всего, э, рутинные дела будут вам удаваться достаточно легко. Вы сможете выполнять очень быстро ту работу, которую обязаны выполнить. Это хорошее время для планирования, для последовательных действий в вашей работе. То есть вы можете очень хорошо распределить свое время. Когда вы отдыхаете, когда вы работаете. И в целом это также благоприятный период для здоровья и для того, чтобы заниматься профилактикой каких-то заболеваний. С 20 числа и до конца месяца планета, которая управляет вашим знаком Марс, будет проходить соединение с Юпитером, Плутоном и Сатурном в вашем третьем доме. Во-первых, в этот период будьте очень внимательны за рулем. В целом, период для вас достаточно напряженный в плане поездок. С другой стороны, период благоприятный для, опять-таки, интеллектуальной деятельности. В это время могут решаться важные моменты в разговорах с кем-то, могут быть важные встречи, даже подписание каких-то бумаг. В целом, это период уже взвешенных действий, После разворота Меркурия он уже будет третий раз проходить по одним и тем же градусам. Поэтому все, что вы будете делать в этот период, вы будете в этом на 100% уверены, что действительно нужно делать именно так, а не иначе. И поэтому период достаточно эффективный, благодаря тому, что вы действуете с полной уверенностью и с пониманием, что вы делаете. 21-22 число — очень эффективные дни в плане коммуникации. И особенно это хорошие дни для новых знакомств, как личного, так и делового характера. В этот период Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, а также к Урану. Могут быть неожиданные встречи, а также какие-то креативные идеи. Обязательно записывайте все, чтобы не пропустить... Что-то действительно важное. 22 числа Сатурн переходит в знак Водолей, ваш четвертый дом. Это очень важный транзит. Меняется буквально целый тренд, который действовал больше двух лет. Ведь Сатурн находился в знаке Козерог продолжительный период времени. Сейчас он на время, на несколько месяцев, зайдет в знак Водолей. Я обязательно на эту тему сниму отдельное видео и расскажу подробно для каждого знака что принесет этот переход. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. 23 числа Венера будет в аспекте к Нептуну и будет затронут Ваш пятый и седьмой дом. Это очень благоприятное время в плане взаимоотношений с другими людьми. Это хорошее время для встреч, разговоров, для того, чтобы делиться какими-то эмоциями, переживаниями, идеями. В целом этот период больше подходит для неформатного общения, неформального общения, чем для решения вот прям каких-то деловых вопросов. 24 числа будет новолуние в Овне в вашем шестом доме. Новолуние это всегда эскиз новых идей и начинаний, и соответственно эти начинания будут касаться вашей работы, выполнения домашних обязанностей. Это может быть новая домработница, это может быть ваш новый подход к решению ежедневных обязанностей, это может быть желание сменить работу, либо же новый подход в решении каких-то моментов на вашем рабочем месте. В любом случае старайтесь пересмотреть те вещи, которые воспринимаются вами как рутинные и те, которые вас не вдохновляют, а наоборот отнимают слишком много времени и сил. 28-29 число — это дни, когда Венера будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это очень хорошие дни для решения финансовых вопросов, для обсуждения финансовых вопросов с другими людьми. Если ваша работа связана с тем, что вы работаете на клиента, то это очень активный период, когда к вам будет приходить много людей. Также этот аспект дает определенный плюс и в личной жизни, поэтому учитывайте тоже этот момент. 30 числа Марс, планета активности, будет переходить в новый знак на полтора месяца по 15 мая, ваш четвертый дом. Поэтому, начиная вот с этого момента, много своей энергии и активности вы будете направлять на тему недвижимости, чувства безопасности, это желание обосноваться в жизни, пустить корни. Вы захотите быть уверены в том, что вы делаете, уверены в тех людях, которые вас окружают. И в целом это период, когда ваша работа может быть связана с вашим домом, или вы захотите... Некоторый, некоторый объем работы брать к себе домой. Эм, можете, в принципе, э, в доме делать какую-то перестройку, перестановку, ремонт. То есть э, это активность, связанная с домом или же активность, связанная с вашей семьей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.